Всем привет, ребят, вы на канале Светилера. Ребят, у меня сегодня для вас суперский бар. Мы сравним в этом видео, кто лучше поет, танцует и снимает клип. Аминка Витаминка или Богдан Лунамосик. Мы сравним клип. С... Начнем мы с Аминки Витаминки на клипа. Он называется Разлука с мамой. И я папа куда-то увозит ее маму, наверное отдыхать. Ну то есть он забирается у маленькой мамы. Кто любит своих мам, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и напишите мне в комментариях, Или любите вы своих мам. Крип том, что Аминка очень грустит, потому что ее мама уезжает, ее мама прощается с папой и Аминкой. Она очень будет скучать за своей мамой. Кто позволил, так Без своих оставались Напишите мне в комментариях. Вас мама оставляла когда-то одну. Были такие случаи? Обязательно поставьте под видео лайк. На по видео видно, что Аминка ходит, гуляет в парке в деревья обидной. Этот клип заканчивается тем, что Аминкин мама наконец-то у нас Если вы хотите быть известными, то надо видео выкладывать каждый день. Ну или через день. Ребят, как Ребят, напишите, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. А еще напишите в комментариях, у вас тоже в школе карантин. Напишите, какого числа у меня до 6